Здесь интересно то, что даже если представить себе какой-то успех. Вот в, России, вот в России там люди ну совсем дряные люди кричат, что мы не можем проиграть. Но у не совсем дряных людей, у таких обывателей нормальных, у них тоже такое чувство, что как, как мы проиграем и что будет, мы должны выиграть. Ну, понятно, но выигрыш тут нету, его нету. Я же если представить себе, что каким-то образом это вот новое наступление на Киев состоится и э, российские войска захватят Киев, войдут в Киев. Понятно, что в той ситуации, в которой сейчас находится Россия, никакой речи о том, чтобы превратить потом Украину в какого-то союзника России, какого-то сателлита России, об этом не может быть и речи. Это не удастся, это потребует огромных ресурсов, это потребует огромных массовых убийств на Украине. И единственным вот результатом этого будут эти массовые убийства. Но они тоже не приведут к какому-то новому геополитическому раскладу. Даже если Путин побеждает в этой войне, он проигрывает общую войну, и геополитический расклад не меняется. Он просто имеет огромную оккупированную территорию, которую он сам разрушил которую он не контролирует, для которой у него нет ресурса для того, чтобы наладить там какую-то рациональную жизнь. И, и что дальше делать, непонятно. И даже в этом случае, в любом случае, как бы стратегическим результатом этой войны, стратегической перспективой, Является в лучшем случае, там, если не полный какой-то коллапс России, то ее превращение ее в такого сателлит, экономического сателлита Китая, полностью зависимую от Китая территорию, политически не влиятельную, потому что ты не можешь никак влиять, у тебя с этими прекращены все связи, а там ты от тех ты зависишь. И все равно то никакого, никакого стратегического выигрыша у Путина нет. Он только может э, убить, там подправив 100 тысяч мобилизованных на, на Киев, убить их большую часть. Он может устроить чистки на в новых оккупированных территориях и расстреливать там людей. Но из этого не произойдет ничего того, о чем могли думать люди, как о, о, о выигрыше, о стратегическом успехе войны. Этого уже не произойдет. И в этом смысле это как такая дикая история, когда мы сейчас будем увеличивать еще и еще жертвы с обеих сторон, при том, что никакого, никакой перспективы какого-то стратегического выигрыша для Путина не существует. Вот, но однако же это будет происходить, и необходимо искать новую, новую идею, новый ответ на то, что сейчас происходит, на новый рычаг, который мог бы поставить какую-то создать какую-то перспективу окончания войны. И этот рычаг, с моей точки зрения, только один. Это получение Украины таких вооружений, при которых Путин, путинские генералы осознают полную перспективность вот продолжение этого, этого противостояния. Это, это, в принципе, это просматривается как перспектива, но это должно стать понятно и видимо, чтобы произвести впечатление нам все-таки на российские элиты и на, на российский генералитет.